Здесь мои знакомые девчонки, благодаря которым <связывая> я пробежал <связывая> Ну, может, вы не отчмокнете за 55 минут? Макс, <связывая> <вы молодец. связывая> Давайте обниматься! Да -да. А вы что, кроссовки на забег раздавали? Да, на да. да. тем, кто пробежал есть... в езде. У кого есть наклейка? У кого Первая Первая ваша любимая. Вам я должны были наклеить наклейку за сон. А, все, я понял. Не, не, я не первый стол. Куда мне там? Я думаю что вы мне из за мои видосы должны. О, чё, аккумулятор сел, пипец. Мне кроссовки не дали, бутылку не дали, ничего не дали. Какую бутылку не дали? Такая специальная пластика. А кому давали? Мне тоже не дали бутылку, и мне тоже не дали кроссовки. Вам... Вот, там дали кроссовки, что они быстро. Бежали. Они быстро бежали. А, бежали. а мы любим бегать. Мы с Ириной бежали медленно, нам ничего не дали, мы можем так, так обидеться и больше не побежать. Дайте нам бутылку и кроссовки. Да.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 Да, Ой, но, стыдно, но... Стыдно. Да, но я, я думаю, что новый. за мои видео должен же Адидас мне подарить каркас 41 размера. Ну, не прямо сейчас, а потом, когда сильно равно закончится. Да, да. А как вас знают? А, ну через ранглаб, да, из какого? Мы все там. А мы любим бегать. А мы любим бегать. А мы любим бегать. Мы все там. Мы все в этой банде. Вот, ну там, дали либо Потому что, они быстро бежали? Они быстро бежали. Прекрасная компания, да, с ранглаб. Мы все там. Мы все в этой